Друзья, всем добрый день! Вы на канале Доступный дом, меня зовут Мухаммад. Я занимаюсь разработкой планировок. И сегодня я проанализировал все строительные материалы, самые популярные, которые применяются при строительстве дома. И сегодня в конце видео мы с вами поймем, стоит или не стоит на сегодняшний день строиться, насколько это выгодно и насколько подорожали или упали строительные материалы, и или иные. Поехали! Самый первый строительный материал, который... Нас шокировало своим подорожанием это, конечно же, доски. Доски применяются везде: на крыше, на полах на перекрытиях, опалубка. В общем, доска это самый распространенный строительный материал. Стоимость его зашкаливала за 20 тысяч, где-то он стоил даже 25 тысяч сырая доска зеленая. Но и также был дефицит в этой доске то есть, даже если у вас было в кармане 20 тысяч рублей вы не факт что могли купить куб этой доски на сегодняшний день ситуация стабилизировалась стоит сейчас куб доски 14 тысяч рублей в принципе она доступна на любой строительной пилораме также к доскам относится это ОСБ везде сущие применяемый во всех куда его только могут засунуть ОСБ а, я конечно применяю редко но в основном ОСБ очень любят строительные фирмы сип а, панели мягкая кровля Полы, отделка фасадов и тому подобное. Стоимость ОСБ зашкаливала за 1700 рублей за один лист. На данный момент строительные магазины избавляются от этого листа уже за 450 рублей. Это мы считаем 9 мм. Самый распространенный ОСБ, самый дешевый. Следующая позиция это бетон марки 200. Самая распространенная. На сегодняшний день стоит 4700 рублей. Но это уже с доставкой в нашем регионе. Для сравнения несколько лет назад можно было заказать такой же бетон, такой же марки, примерно за 3 600-3 500. В общем, подорожало на одну тысячу рублей примерно. Дальше переходим к газобетонные блоки, самый тоже распространенный строительный материал среди малоэтажных домов, и при большом скачке он скаканул очень сильно, шокировал тоже он очень многих, доходил там до 10 тысяч рублей за один куб без учета доставки на сегодняшний день опять ситуация точно так же как с досками стабилизировалась и сегодня можно заказать очень качественный хороший блок за цену пять с половиной тысяч рублей за куб стоит ли сегодня покупать от газобетон то я думаю что это безусловно стоит если вы хотите строить свой дом я вам сейчас раскрою технологию подорожания строительных материалов да и не только строительных материалов в общем всех товаров нашей в стране это два шага вперед и один назад вспомните как мы ездили на автобусах и платили там 2 рубля 3 рубля сегодняшние цены конечно же отличаются от этих десятки раз точно так же когда газобетон стоил 4 три с половиной тысячи рублей это был самый дешевый строительный материал потом он скаканул до 10 тысяч рублей и сейчас он вернулся на отметку там пять с половиной тысяч рублей если мы разговариваем про средний качественный газобетон Соответственно, вы можете здесь увидеть ту же самую технологию. Два шага вперед, то есть ужесточили все нам, потом облегчили. И теперь мы довольствуемся вот ценой и нам кажется это очень дешево. Точно так же с досками. Два шага вперед, один назад. В каждой позиции по строительному материалу мы сейчас будем просматривать вот эту же технологию, маркетинг, как нам продают вот эти вот товары. И сейчас мы, вроде бы он подорожал там на 30%, но мы уже этим очень довольны, хотя недавно было все это намного дешевле и следующая позиция это тоже распространенный материал это кирпич кирпич стоил у нас примерно до большого скачка 7 рублей это я считаю самого заботовочного кирпича на данный момент стоит он 12 рублей соответственно где-то на 50 процентов кирпич подорожал и так и не опустился обратно минвато тоже очень сильно подорожала мы не используем каменную вату в строительстве в своем именно который строим сами дома мы используем минеральную вату, потому что она гнется, она не крошится, в отличие от каменной ваты. С каменной ватой мне работать не очень и нравится. Поэтому минвата стоила, она, можно было ее купить по цене 50 рублей за квадратный метр. Если мы говорим о толщине петелка, самое простое там чердачное перекрытие 60-70 рублей. Это было хорошее предложение. На сегодняшний день она подскочила и... Самый дешевый материал, который можно еще, стоит приложить усилия и найти, это будет 100 рублей за один квадратный метр. Подорожала она сильно, потом опять вернулась и теперь для нас 100 рублей это тоже очень хорошо. Следующий строительный материал это пенопласт 25 плотности, который применяется и на фасады, и для стяжек утепляют его. В общем, где он только не применяется, вы сами уже об этом знаете, 50 мм и 100 мм были самые распространенные материалы. До подорожания 50 мм у нас стоил 100 рублей, ну и сотка соответственно стоила 200 рублей, ну там 200-210 рублей. На сегодняшний день пенопласт стоит 170 рублей и 350 рублей за 100 мм. Соответственно пенопласт. Пенопласт подорожал практически в два раза, ну примерно на 70%. Также собрат его ЭППС, конечно он намного плотнее, больше его применения, где его можно применить. Это эстеризионный пенополистирол, 50 мм, тоже самая распространенная толщина. На сегодняшний день один лист стоит его 240 рублей, но он идет не 1 квадратный метр, а 0,7 квадрата. Также самый распространенный строительный материал это, конечно же, саморезы и гвозди. Без них вообще вы ничего не сделаете в современном строительстве. Саморезы черные, самые простые для бюджетного дешевого строительства, стоили в пик подорожания 350 примерно рублей за 1 килограмм. Сейчас это опять планка упала, так как железо тоже подешевело, вроде как нам говорят. И сейчас эти черные саморезы можно купить за 200 рублей за 1 килограмм, Тоже очень хорошо. Гвозди стоили когда-то 40 рублей, 30 рублей, потом они стоили за 100 рублей, 150 рублей, возможно, где-то можно было их купить. Сейчас они стоят у нас 80 рублей за 1 килограмм. Окна пластиковые с белым профилем, двухкамерный пакет, 3 стекла на сегодняшний день стоят 6700 рублей за 1 квадратный метр. Это стоимость примерно, чтобы вы понимали и рассчитали любую оконную конструкцию для себя. Когда я занимался расчетом смет для своих домов, которые еще самые первые были у меня на канале, можете посмотреть, где я составлял примерную смету, то я там закладывал примерно 4500 рублей за 1 квадратный метр. И на сегодняшний день на 2200 рублей за 1 квадратный метр. Сухие смеси тоже не отстают в подорожании. Самый распространенный это плиточный клей, когда он стоил 250 рублей за один мешок. Самый простой там церезит, бергав и тому подобное. Стоит сейчас он 385 рублей за один мешок. Тоже можете сравнить, насколько подорожала и опустилась планка. Также самый распространенный наливной пол, который мог залить у себя каждый в доме для выравнивания стяжки, стоил порядка 350 рублей за один мешок. На сегодняшний день он стоит 480 рублей. Подорожание на 130 рублей тоже самая распространенная гипсовая штукатурка рот гипс стоила 250 рублей за один мешок когда-то сейчас она стоит уже 380 рублей за 30 килограмм ну и раз мы уже затронули сухие смеси то конечно же это фасадная штукатурка цементная карает самая распространенная 350 рублей она стоила когда-то в магазинах на сегодняшний день она стоит уже 850 рублей то есть в принципе, ценники, как-то неравномерно тоже подорожание произошло, но что есть, то есть. Гипсокартон стоил у нас когда-то 195 рублей, 200 рублей, 210 рублей. Это мы говорим с вами про неблагостойкий 9-мм гипсокартон. На сегодняшний день его можно купить за 255 рублей за один лист. Подорожание примерно на 50 рублей с одного листа. Доборники профиля для гипсокартона подорожали намного больше, почти что на 100%. Когда можно было купить направляющий профиль самого маленького сечения за 30 рублей, на сегодняшний день он стоит уже 100 рублей. Стоечный профиль стоил где-то примерно 60 рублей, на сегодняшний день он стоит 150 рублей. То есть подорожание практически даже больше 100%. Также арматура для фундаментов, она широко применяется для стяжек, для перемычек и для армопоясов. В общем, применение ему тоже очень широкое, самый популярный строительный материал. Стоимость. Шестерка стоит 14,5 рублей. Восьмерка 24 рубля. Десятка 36 рублей. И двенадцатая арматура 48 рублей за один погонный метр. Технологию подорожания мы опять здесь можем проследить. Когда у нас стоило это все, где-то примерно шестерка стоила там, 10 рублей. Восьмерка стоила 12 рублей, десятка стоила 15-18 рублей, двенадцатая арматура стоила в районе там, 30 рублей. Произошло подорожание, когда мы могли купить там, 12 арматуру там, аж 60-80 рублей за один погонный метр. Сейчас она упала опять до 48 рублей и мы в принципе опять же довольны. Труба МКТ -шная, применяется в очень большом спектре при строительстве бюджетных дешевых заборов. Раньше стоил погонный метр, можно было найти аж за 120 рублей. Я помню, мы покупали эту нкт -шку. Потом она подорожала там 150-170 рублей. И на сегодняшний день она уже стоит 350 рублей за один погонный метр. Также, чтобы построить забор, вам нужны вот эти вот перемычки. Профиль используется там 40 на 20. Стенка у них бывает полтора миллиметра и 2 миллиметра Я посмотрел стоимость на 2 мм. И она составляет 115 рублей на сегодняшний день. Когда-то мы ее покупали за 40 рублей. Ну и последнее, что мы сегодня разберем, это, конечно же, кровля, насколько она подорожала. Самый дешевый профнастил оцинкованный, самая тонкая толщина стоит на сегодняшний день 1 квадратный метр 270 рублей. Крашеный профнастил заборный стоит 370 рублей за 1 квадратный метр. Металлочерепицу можно купить крашеную за 406 рублей 1 квадратный метр. Тоже толщина будет самая тонкая. Ну и пока что радует гибкая черепица, мягкая черепица. Она стоит на сегодняшний день самая минимальная, за что можно купить ее за 287 рублей за 1 квадратный метр. В принципе это техниониколевская черепица, средненькая, простая, бюджетная если руки есть, то можно ее постелить на крышу и никакой проблемы здесь нету. В данный момент я снимаю вот, э, в помещении, на крыше которой лежит данная черепица. Проблем никаких не вызывает. Друзья, вот такие вот цены на сегодняшний день. И сейчас мы с вами подытожим, стоит или не стоит сегодня ввязываться в стройку, строить свой личный дом. Если вы хотите сегодня построить свой дом и хотите жить в нем и не попасть в просак и не видеть свою недостроенную коробку, то я рекомендую вам очень сильно заняться проектированием планировки своей дома, проекта самого, чтобы каждый квадратный метр в вашем доме был продуман. Если он вам не нужен и вы хотите просто, чтобы у вас была какая-то дополнительная комната на всякий пожарный случай, то на сегодняшний день стоит отказаться от этих простых простоев квадратных метров в вашем доме. Стройка это дорогое удовольствие и дойти до конца удается не всем. Даже если на сегодняшний день у вас есть деньги. Что будет завтра? Подорожание будет. Если у вас есть возможность купить на сегодняшний день сразу же все материалы на весь дом, конечно это хорошо. Вы будете застрахованы уже от этих скачков, но однако не все. Так могут. Поэтому все строят поэтапно, строят бюджетно. Я сегодня вам говорил о самых дешевых строительных материалах для самого бюджетного строительства. Потому что мы разговариваем у нас на канале для простых людей, у которых в принципе самые простые работяги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 День. также можно сделать 3d визуализацию вашего дома посмотреть как это все будет и обязательно все это делается с расстановкой мебели если у вас есть своя голова на плечах и вы понимаете технологию как растут цены в нашей стране два шага вперед один назад соответственно мы сейчас на шаге который был уже назад и соответственно дешевле Материалы на сегодняшний день уже не будет. Никакого подешевления ждать не стоит. Если у вас есть деньги, то бегите и покупайте именно сейчас, потому что, возможно, завтра уже будет этот тот самый опять скачок. Прежде чем покупать, опять вам нужно все знать. И если вы еще не купили даже свой участок, то смотрите вот это вот видео «Как выбрать участок и не прогадать крик души, как не стоит просто покупать участки». Какие они должны быть? Все нюансы участка. Поэтому, друзья, переходите обязательно вот к этому видео сейчас, вот, если вы строите свой дом. Ну а с вами был Доступный дом. Подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве. Скоро мы с вами разберем от фундамента до крыши самые дешевые технологии в строительстве. Ждите на канале. Всем пока.